всем привет в данном видео расскажу про полезный функционал автомобиля chevrolet cruz а у меня комплектация ls так значит здесь имеется у нас автоматическая регулировка фар то есть можно переключить в это положение автоматический режим и при запуске автомобиля фары будут автоматически включаться если же я заглушу автомобиль, фара также выключится. Это очень удобно. Допустим, сел в автомобиль, запустил, поехал, и ты никогда не забудешь включить ближний свет фар. Так, далее. Тут имеется э, приборная панель, где у нас различные показатели. Чтобы их поменять, э, необходимо э, вот этот регулятор переключить. Переключаем регулятор. Регулятор у нас э, меняется показателем. Чтобы сбросить какой-то из показателей, необходимо зажать вот эту кнопку в течение трех секунд примерно. Так, далее тут у нас имеется ниша <coughs> полезная. Под документы можно использовать. Есть подлокотник. Значит, данный подлокотник изначально мне казался очень маленьким, площадь, то есть маленькая и неудобным. Далее я выяснил, что здесь имеется фиксатор, с помощью которого можно его зажать, фиксатор, и выдвинуть подлокотник вперед. Естественно, он становится более удобным, особенно при дальних поездках. Также тут имеются у нас подстаканники. Их можно регулировать также, допустим, вот так, если у вас тара большая, либо уменьшить таким образом. что же тоже очень удобно имеется регулировка ремни безопасности тоже очень удобно если допустим человека маленького роста можно самое нижнее положение опустить чтобы ему было удобно сидеть пристегнутым то есть человек большого роста соответственно самое высокое положение также у нас тут имеется отечник для меня было удивлением что вообще здесь находится он впервые это вижу так по Центральной панели. Значит, здесь у меня в данном автомобиле имеется AUX, а также ну, в других комплектациях есть USB. Только здесь никакого входа нету. Я долго думал, как подсоединить. Казалось, что вот здесь вот, подлокотники есть емкость, то есть ниша для AUX. И тут вот еще у меня заглушка стоит, скорее всего под USB. Так, здесь также имеется вот блокировка, тоже очень удобно. Подогрев сидений. Можно уменьшать. Либо вообще выключить. Также имеется кондиционер. Если просто переместить в это положение, то морозить не будет. Необходимо обязательно нажать вот эту кнопочку. Снежинка. Так, ну, остальной функционал, как у всех автомобилей, на данном видео я показал самые основные моменты всем спасибо кто посмотрел всем пока